Добрый день, уважаемые участники нашего марафона. Я рада вас приветствовать. Пожалуйста, прежде чем мы начнем, напишите в наш общий чат, как вы меня видите и слышите. Если все отлично со связью, ставьте плюс. Если есть проблемы со связью, со звуком, либо с видео, ставьте, пожалуйста, минус. Итак, жду ваших ответов. Большое спасибо за ответы. Я вижу уже знакомых слушателей. Это приятно. Большое спасибо, что вы участвуете уже не первый раз в наших мероприятиях. Итак, меня зовут Романова Юлия. Я являюсь директором Академии продаж электронной площадки OTC. И сегодня у нас стартует третий антикризисный марафон для предпринимателей. Я немного расскажу о том, как будет проходить наш марафон. Марафон наш будет длиться 4 недели. На протяжении 4 недель мы с вами будем активно работать, получать знания в ходе наших теоретических вебинаров и активно участвовать в тренингах. Например, завтра у нас уже состоится первый тренинг. После определенных занятий вы будете получать задания домашние. Задания будут публиковаться в наших чатах. Они распространяются на участников марафона. Есть у нас также зрители. Зрители марафона не выполняют домашние задания, но могут просмотреть весь марафон от начала до конца. Итак, по результату выполненного задания вы отправляете информацию на ту электронную почту, которую мы тоже будем транслировать, указывать в наших чатах. Также все материалы мы будем до вас доводить. Мы будем доводить и по электронной почте. Часть информации мы будем скидывать в наши чаты в WhatsApp. Поэтому активно принимайте участие, активно смотрите чаты. И если у вас будут появляться какие-либо вопросы по теме нашего марафона, вы можете в любой момент проконсультироваться, задать вопрос мне, либо другим нашим спикерам. Итак а что-то не открывается, попробуйте перезагрузить страницу. Если любые технические проблемы, пробуйте перезагрузить страницу и используйте по возможности браузер Google Chrome, либо Mozilla Firefox. Итак, сегодня мы с вами проводим первую вводную лекцию. Она посвящена уверенному старту в тендерах. Мы поговорим о том с вами, что нужно для того, чтобы участвовать в закупках, для того, чтобы... Сделать уверенный старт и начать уже с первых шагов зарабатывать. Итак, сегодня у нас будет представлен материал в виде презентации. Эту презентацию мы до вас доведем и доведем также ссылку для просмотра видеозаписи нашей первой лекции. Вообще, в целом, если мы говорим про 2020 год, то здесь, конечно же, ни для кого не секрет, ни для кого не является новостью, что мы с вами живем в беспрецедентное время. Мы с вами живем в ту эпоху, когда нам пришлось, большинству из нас пришлось, моментально переориентировать свой бизнес и находить новые источники, канала продаж. Поэтому, конечно же, в связи с этим в какой-то момент потеряла актуальность продажи B2B, продажи B2B бизнес для бизнеса. И на первое место выступили продажи государства B2G. Соответственно, на сегодняшний день одним из источников получения дохода это будет являться продажа непосредственно государству государственного предприятия. И здесь возникает вопрос. Чем же руководствуются государственные компании, компании с госучастием, как вообще проводятся тендеры и как нам, участникам закупок, поставщикам, исполнителям, подрядчикам и так далее, как зайти в эту сферу. Здесь я хочу отметить, что мы с вами будем обращаться прежде всего к основным законам, которые регламентируют проведение закупок. Это 44-й федеральный закон, это 223-й федеральный закон. Мы также будем с вами говорить о коммерческих закупках, будем говорить про отраслевые процедуры. Это, например, имущественные закупки, закупки в рамках проведения капитального ремонта жилых многоквартирных домов. Это 615-е постановление правительства Российской Федерации. Но основной акцент у нас, конечно же, будет сделан на закупке в целом. А закупки в целом регламентированы двумя основными нормативно-правовыми актами первый федеральный закон это 44 федеральный закон это закон о контрактной системе в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Иными словами, те государственные предприятия, которые получают финансирование из бюджета, причем бюджет может быть разного уровня, это федеральный, это региональный бюджет или по-другому бюджет на уровне субъекта федерации, муниципальный местный бюджет, все они обязаны руководствоваться своей закупочной деятельностью положениями 44-го федерального закона, закона о контрактной системе. И здесь стоит отметить, что такие предприятия они не могут пойти, напрямую в магазин, например, и купить те или иные товары, заказать услуги, заказать какие-либо работы для выполнения своего плана, для удовлетворения своих потребностей. Такие организации они обязаны проводить закупки путем определенных видов, путем определенных тендеров в соответствии с требованиями 44-го федерального закона. Второй закон о закупках, который тоже регламентирует закупочную деятельность достаточно большого количества покупателей, заказчиков, это 223-й федеральный закон. Это закон о закупках отдельными видами юридических лиц. Если в первом случае, в случае 44-го федерального закона мы говорим про компании, которые получают финансирование из бюджета прежде всего, то 223 федеральный закон, здесь мы говорим уже о тех предприятиях, у которых есть доля государственного участия и доля частного вливания, частного капитала. Это могут быть также монополии, это могут быть различные иные предприятия с частным капиталом и с долей государственного участия, и так далее, дочерние различные общества. То есть достаточно большое количество организаций обязаны закупать с учетом требований 223 федерального закона. Порядок проведения тендеров, то есть закупок, порядок осуществления, участия в закупках абсолютно разный. Ну, конечно, есть базовые моменты общие, но... Тем не менее, достаточно много отличий, и мы об этих отличиях тоже будем с вами говорить. Так вот, на сегодняшний день, ввиду того кризиса, который сложился в 2020 году, одним из надежных каналов продаж, это тот канал продаж, который гарантирует, что вы точно получите оплату по контракту, по договору, это как раз продажи через тендеры. Поэтому я вас активно призываю, если вы еще не участвовали, если у вас пока небольшой опыт, активно включаться, принимать участие в закупках. И сама я активно практикую тоже участие в процедурах. И вижу, что на сегодняшний день те отрасли, которые раньше, возможно, были законсервированы, они на сегодняшний день получили... Новое веяние, новое развитие и э, можно найти актуальные для себя продажи в таких определенных отраслях, про которые раньше мы бы даже и не подумали. И все это происходит путем продажи государству либо компаниям с государственным участием. Так что же следует, какие действия точнее следует предпринять участнику закупок, поставщику, подрядчику, предпринимателю для того, чтобы сделать свой старт в закупках? Вообще, когда мы с вами будем говорить уже на протяжении нескольких лекций, используя терминологию, вы будете достаточно точно ориентироваться, в каких случаях используются те или иные термины в закупках. Но сейчас хочу пока отметить, что поставщик, подрядчик, исполнитель, это все понятия синоничны и характеризуют нас с вами. По ту сторону находится заказчик, тот, у кого есть потребность в товарах, работах, услугах. И мы, потенциальные поставщики, подрядчики, исполнители, кто готовы продать, продать работу, выполнить, оказать услуги и поставить товар. Так. Далее. Мы сейчас с вами перейдем к следующему слайду. И э, уже непосредственно к нашей теме обращаемся. Что нужно сделать для того, чтобы участвовать в закупках? Есть сайт. Сайт называется Единая информационная система. Адрес сети интернет закупки.gov.ru. Так, ну вот пока э, вы смотрите слайд, я хочу э, прокомментировать э, сообщение Евгения. Хотя бы 20% на оценки, то сейчас 5-7 остается. Ну, на самом деле, Евгений, здесь вы, если ориентируетесь по своей отрасли, то, возможно, да, есть определенное снижение, дополнительное снижение по цене от начальной максимальной цены, которая съедает вашу прибыль. Но я э, всячески призываю вас не ограничиваться только своей прямой сферой. Если у вас есть какие-либо сферы, которые являются смежной вашей э, основной, вашему основному направлению, вы можете активно участвовать в закупках по другим сферам. И буквально не так давно я участвовала со своими знакомыми поставщиками в закупках, и мы ну, совершенно новое направление, смежное их основной деятельности нашли, которое весьма активно сейчас заходит именно на тендерах. Итак, единая информационная система в сфере закупок – это сайт, бесплатный сайт, где мы можем найти абсолютно все проводимые закупки с учетом требований законодательства. Сюда относятся и 44-й закон, и 223-й федеральный закон, и другие отраслевые закупки по тем нормативно-правым актам, которые вы видели. И здесь нам с вами для чего необходим этот сайт. Это первый источник информации. Заказчики, потенциальные покупатели, они публикуют здесь все свои закупочные процедуры, размещают информацию о своих тендерах и только путем размещения этой информации закупка может быть признана, соответственно, состоявшейся. Закупка может быть объявлена только таким образом. Единая информационная система в сфере закупок – это сайт закупки.gov.ru. Это единый портал всех закупочных процедур. И здесь мы, не регистрируясь, если вы ранее не регистрировались, можете зайти на этот сайт и посмотреть в поисковой строке при помощи детального фильтра, посмотреть, какие закупки проводятся, если то, что вас интересует по вашей сфере. И, соответственно, уже исходя из этого, вы будете понимать, актуально для вас в данный момент времени участие в тендерах или нет. Но если вы сделали такой первичный вывод, что, возможно, пока не актуально, все-таки я рекомендую так быстро не расставаться с идеей участия в закупках. Я рекомендую все-таки глубже посмотреть. И для этого нам потребуется определенный поисковик, который сможет найти в том числе и скрытые процедуры закупок. Но об этом мы будем с вами говорить чуть позже. Кто уже зарегистрирован на сайте Единой информационной системы, ставьте плюс. Если вы пока еще не регистрировались на сайте, ставьте минус наш общий чат. Так, есть регистрация, вижу. Отлично. Так, большинство участников зарегистрированы. Нет, есть и те, кто не зарегистрировал. Итак. Буквально несколько слов о том, как проходит регистрация в единой информационной системе и для чего, собственно, она нужна, так как поиск закупок абсолютно открыт и абсолютно бесплатный. Дело в том, что для того, чтобы иметь свой личный кабинет, для того, чтобы завести личный кабинет в единой информационной системе, участнику закупок нужно пройти регистрацию на этом портале, на сайте ЕИС. Что дает регистрация? Регистрация дает возможность работу в личном кабинете, дает возможность участия дальнейшего в закупках. То есть, несмотря на то, что мы можем просмотреть тендеры в открытом виде, для того, чтобы в них поучаствовать, нам нужна регистрация на данном портале, на сайте закупки.gov.ru. И мы регистрируемся здесь, регистрируемся мы при помощи электронной подписи для участия в закупках. То есть первый шаг для того, чтобы зарегистрироваться в единой информационной системе, нам нужно получить электронную подпись. Получили электронную подпись, дальше необходимо выполнить определенные действия в личном кабинете сайта «Государственные услуги», и авторизация, идентификация, точнее, происходит через портал «Государственных услуг», и в личном кабинете портала государственных услуг здесь нужно выполнить два основных действия. Это первый шаг. Нужно добавить, если ранее это не было выполнено, в личный, кабинет, в личный кабинет портала государственных услуг компанию, к профилю руководителя организации. И нужно обязательно активировать вход в личный кабинет по электронной подписи. И тогда, соответственно, уже произойдет связка между единой информационной системой и порталом государственных услуг. После этого можно переходить уже непосредственно к регистрации в единой информационной системе. Здесь потребуются определенные технические настройки. А раньше все было сложно, сейчас достаточно просто настроить. Есть на сайте ЕИЗ информация по автоматической настройке. И, кстати, кому нужно, вы можете в чат написать, в чат в WhatsApp после сегодняшней лекции. Я скину ссылку на автоматический настройщик рабочего места. И вот этот автоматический настройщик, он настроит регистрацию в единой информационной системе. И вы сможете уже заполнить форму. Сама форма для заполнения достаточно простая. Часть информации подтягивается из открытых источников, она интегрируется с сайта государственной услуги, интегрируется с сайта налоговой, подтягивается выписка EGRU либо EGRIP, в зависимости от того, от какой организации либо от индивидуального предпринимателя вы регистрируетесь. И вам остается заполнить только недостающие поля. Из недостающих полей здесь следует отметить паспортные данные руководителя вы выполняете, и вы прикладываете два основных документа, если вы регистрируетесь от, от, например, общества с ограниченной ответственностью, то есть от юридического лица. Вы прикладываете устав организации и прикладываете так называемое решение об одобрении сделки. Вот это решение об одобрении сделки, оно вызывает наибольшее количество вопросов, Общей формулировки, общепризнанной ее нет, но есть обязательные базовые требования, которые следует учитывать при подготовке этого решения. Так вот, если решение об одобрении сделки для вас актуально, вы можете образец решения тоже запросить в нашем чате. Это касается участников марафона. Зрители марафона, если вам тоже нужен образец решения об одобрении сделки, вы а Можете написать нам на электронную почту. Я сейчас напишу адрес электронной почты в наш чат. Так, адрес электронной почты уже в нашем чате. Пожалуйста, пишите на эту почту, и я скину образец документа. Если вы составляете самостоятельно решение о подобрении сделки, то обязательно учитывайте тот момент, что у решения о подобрении сделки у него есть срок давности. Срок давности... Пишите, пожалуйста, на эту почту, которую я указала, и решение я вам в ответном письме направлю. И в этом решении об одобрении сделки мы обязательно учитываем срок его издания. Если вы указали срок действия решения о сделки, например, в течение трех лет, то в течение трех лет оно будет действовать. Если у вас указана только, указана только дата выпуска вашего решения, то по умолчанию будет действовать всего лишь один год. И по истечении одного года нужно будет данные в личном кабинете единой информационной системы, в личном кабинете ЕИС, актуализировать. Имейте это в виду, это обязательное требование. И Сейчас, на сегодняшний день, нередко по этой причине заявки отклоняются. А что это за решение в общих словах? Это решение о подобрении сделки, где организация, не индивидуальный предприниматель, для ИП это решение не требуется. Организация одобряет сделки, которые заключаются на определенную сумму. Сумму эту вы решаете внутри своей компании по результатам именно участия в закупках. Так, решение об одобрении крупной сделки в ООО с единственным учредителем. Нужно ли нотариально удостоверить? Но ну, вот по этому вопросу велись достаточно большие споры, и все-таки пришли к тому выводу, что нет нотариального удостоверения, эти решения на сегодняшний день не требуют. Поэтому если у вас единственный учредитель, если у вас общество с ограниченной ответственностью, вы прикладываете обычные решения без нотариального удостоверения. Если у вас 50, капиталы учительства на обществе висят. По, по этой ситуации тоже. Есть соответствующие разъяснения Минфин, где указано, что решение подобрения оно не требует на сегодняшний день по последним данным. Нотариального удостоверения. Поэтому вот эти реквизиты я тоже скину в чат. Если вдруг в дальнейшем будут какие-то разбирательства с заказчиком уже, вы сможете ссылаться, апеллировать к тем данным, которые я выложу в чате. Итак. Когда мы регистрируемся в единой информационной системе, у нас появляется личный кабинет. Причем процедура регистрации сама она происходит в автоматическом режиме. Вы прикладываете вот этот небольшой пакет документов, для ИП это еще меньшие сведения, это паспортные данные. Выписка формируется автоматически, и ЕГРю, и грип, эти сведения они подтягиваются с сайта налоговой. Вы отправляете данные на регистрацию и в автоматическом режиме вы проходите регистрацию в единой информационной системе. При регистрации в ЕИС не проверяются сведения, но это не означает, что можно абсолютно любые данные приложить и с этими данными получить регистрацию. Вовсе нет. Учитывайте, что те документы, те сведения, которые вы укажете, они впоследствии будут проверяться заказчиком на этапе рассмотрения заявок. Поэтому изначально я рекомендую указывать все корректные данные. Итак, далее. Когда вы зарегистрировались на сайте Единой информационной системы? В автоматическом режиме вы получаете регистрацию, она же другими словами, аккредитация на 8 федеральных электронных площадках. На сегодняшний день существует 8 федеральных электронных площадок. Это те федеральные электронные площадки, на которых по 44 федеральному закону заказчики обязаны проводить закупки. Список этих площадок мы сейчас с вами видим на экране TechTorque. РТС-тендер, единая электронная торговая площадка Сбербанка, аст национальная электронная площадка, общероссийская система электронной торговли за КСРФ, всероссийский аукционный дом РАД и ЭТП-Газпромбанк. Вот это вот 8 электронных площадок, они были отобраны уже 2 года назад. Было заключено трехстороннее соглашение о функционировании электронных площадок. Это соглашение между Минфин России, ФАС России и, собственно, самими электронными площадками. ФАС России – это главный регулятор, главный контролер в сфере закупок. Ну и, собственно, Минфин, ну, здесь отдельно не требуется пояснение, почему было заключено соглашение именно в, таких, в таком порядке. Так вот, конечно же. А возникает вопрос, я думаю, у вас, как у начинающих специалистов, почему площадок много, а я всего лишь перечисляю 8 электронных площадок. Действительно, если мы с вами обратимся к рынку электронной торговли, мы увидим, что площадок их на сегодняшний день достаточно большое количество, их более 200. Но здесь для себя очень важно понимать, что существуют федеральные электронные площадки и список федеральных электронных площадок мы сейчас с вами видим на экране. Это те площадки, на которых заказчики проводят закупки в соответствии с 44-м федеральным законом и есть все остальные площадки на которых могут проводиться закупки в соответствии с 223-м федеральным законом. Это могут быть коммерческие закупки, иные виды процедур. И здесь, конечно же, мы с вами по сути для себя не разделяем да, эти электронные площадки. Для нас не важно, где проводится закупка, нам важна сама процедура, нам важно поучаствовать и получить результаты в виде победы, выиграть, заключить контракт. И здесь а, я рекомендую, если вы начинающий поставщик, а, рекомендую я начинать с 44-го федерального закона, ввиду того, что в самом 44-м федеральном законе там все прописано достаточно точно, а, понятно. Ну, конечно, понятно, может быть, не, не с первого раза, потому что я сама, когда первый раз прочитала закон, это было много лет назад, как только он вступил в силу. Ну и, соответственно, возникло больше вопросов, чем ответов. Но, тем не менее, в чем его суть? Суть в том, что все процедуры, они прописаны четко по своему алгоритму. И заказчик не может использовать какие-либо другие алгоритмы, действия и так далее. Заказчик может руководствоваться исключительно тем, что описано в самом законе. А вот 223 федеральный закон, несмотря на то, что он... Достаточно небольшой, там буквально 10 страниц. Он носит диспозитивный характер, но в нем есть важное содержание о том, что каждый заказчик, кто обязан работать в соответствии с 223 федеральным законом, он со своей стороны обязан выпустить обязательно положение о закупке. И в этом положении о закупке прописано, каким образом заказчик проводит все свои закупочные процедуры. И для нас с вами, как для участников закупок, здесь несколько сложнее в связи с тем, что по сути под закупки каждого заказчика следует готовиться, следует изучать не только сам закон, документацию о закупке, но и следует изучать и непосредственно положение о закупках. Еще один комментарий от Алексея по поводу учредителя, по поводу одобрения сделки. Да, все верно, Алексей. Если один учредитель, это решение единственного учредителя в соответствии с уставом. Если решение от нескольких учредителей, участников общества, то, соответственно, это решение принимается в рамках вашего устава. То есть здесь разделяются решения об одобрении крупных сделок, решение может быть о некрупной сделке. Но в этом случае вы прописываете, что эта сделка не является крупной, и уже одобряете в соответствии с вашим уставом. А если сделка все же является крупной то классический вариант это одобрение со стороны всех учредителей либо участников общества итак идем дальше электронная подпись и по 44 федеральному закону и по 223 федеральному закону нам потребуется электронная подпись она универсальная и проще ее получить конечно же получить именно для участия сразу в торгах и по 44 и по 223 федеральному закону, но, ну, как правило, ее и сразу выпускают под участие в двух видах закупок и иногда еще добавляют дополнительные опции. Где мы получаем электронную подпись? Электронная подпись, ее мы получаем в удостоверяющем центре. Выглядит она, на сегодняшний день есть два варианта. Это первый вариант стандартный, когда электронная подпись выглядит в виде флешки. На эту флешку записывается информация о вашей компании, либо об индивидуальном предпринимателе. Либо второй вариант без физического носителя, это облачная подпись, когда требуется подтверждать данные для входа, например, в личный кабинет, либо для подписания документов при помощи двухфакторной аутентификации, когда вы используете в том числе и ваш мобильный телефон. Ну, по сути на мобильный телефон приходит код, вы подтверждаете, и эти сведения в автоматическом режиме интегрируются уже на площадку. А мое мнение, что... Облачная электронная подпись не всегда удобна, потому что бывает так, что в ходе, например, подписания заявки требуется подписать сразу огромный пакет документов, и в составе заявки подписывается каждый документ отдельно, в связи с этим на телефон приходит каждый раз новый, новый пароль для подтверждения подписания документов. Но это су сугубо мое личное мнение, вы можете выбрать абсолютно любой вариант, который удобен вам. Сейчас есть определенные изменения в рамках получения электронной подписи, в рамках функционирования электронной подписи. И на сегодняшний день обязательно личное присутствие для получения электронной подписи, если у вас не было раньше электронной подписи. Если электронная подпись у вас была, то вы можете в том числе и в режиме онлайн подать заявку. По электронной подписи, пожалуйста, если есть вопросы, тоже можете сейчас задавать, либо в наши чаты позднее. Итак, здесь на что мы обращаем внимание. Один из ключевых моментов – это ГОСТ, по которому выдана электронная подпись. ГОСТ красным цветом выделен новый. В соответствии именно с этим ГОСТом должна быть выпущена ваша электронная подпись. Как узнать, на каком госте выпущен ваш сертификат, инструкции сейчас есть на экране. Есть для этого сертификат ключа должен быть установлен на вашем компьютере. А здесь вы открываете вкладку состав, открываете сам файл сертификата через CryptoPro. Отдельно можно сохранить файл сертификата. Переходите на вкладку состав, алгоритм подписи, хэш-алгоритм подписи. И вот этот гост должен быть указан. Соответственно, только такие электронные подписи на сегодняшний день являются актуальными в части участия в закупках. Подпись может быть облачная, либо может быть стандартная электронная подпись. Итак, когда мы регистрируемся на сайте единой информационной системы, мы в автоматическом режиме, это происходит на сегодняшний день буквально в течение одного часа, получаем регистрацию, она же аккредитация на 8 федеральных электронных площадках. После этого у нас появляется на каждой электронной площадке отдельно свой личный кабинет. И когда мы с вами находим закупку на сайте единой информационной системы, здесь, например, либо в другом источнике, мы с вами обязательно уточняем, на какой именно электронной площадке проходит данная закупка. Если это 44-й федеральный закон, то это однозначно будет федеральная электронная площадка. Одна из восьми. Каждая закупка проводится на той или иной площадке, которую выберет заказчик. И уже... После регистрации ВИИС у нас есть свой личный кабинет на электронной площадке. Мы можем зайти на эту площадку и, собственно, подать свою заявку на участие. Но, казалось бы, все так просто, но, тем не менее, есть еще дополнительные действия, о которых мы с вами сейчас будем говорить. Вообще, все виды тендеров. Что такое тендер? Тендер – это определенная конкурентная процедура, Целью которой является закупка товаров, и услуг со стороны участников есть определенное соперничество за право заключения контракта, договора. И тендеры проводятся в различных формах. Вот, например, по 44-му федеральному закону, да, запись будет, запись вебинара будет. Тендеры проводятся в различных формах. По 44-му федеральному закону это электронный аукцион, это электронный открытый конкурс, электронный двухэтапный конкурс, электронный конкурс с ограниченным участием, электронный запрос котировок, электронный запрос предложений и электронные закрытые аукционы и закрытые конкурсы. То есть, по сути, здесь что важно понимать? Важно понимать, что есть четыре основные закупки, вида тендеров, четыре основных вида тендеров. И есть подвиды этих закупок. Но пока еще все это выглядит достаточно суммурно, исходя даже из той информации, которую мы видим. Но совсем скоро все будет сокращено, количество способов закупок будет тоже сокращено и соответственно мы с вами уже будем иметь дело с некими универсальными процедурами. Так вот, для нас с вами на этом этапе важно понимать, что придется в основном участвовать в электронных аукционах, это самые популярные виды закупок. Это конкурсы, достаточно сложная процедура, будем отдельно про конкурс говорить. Это запросы котировок, простая закупка, и электронный запрос предложений. Все закупки проводятся в электронном формате. Поэтому для того, чтобы в них поучаствовать, нам нужна электронная регистрация на сайте Единой информационной системы. Далее, 223-й федеральный закон. Здесь способы закупок, они же виды тендеров, частично совпадают. 44 федеральным законом, но есть и другие виды закупок, которые регламентированы уже положением о закупках заказчика, самим 223 законом в том числе. Например, такие виды закупок мы можем встретить по 223 федеральному закону, как запрос цен, редукцион, электронный запрос коммерческих предложений и так далее. Здесь очень много вариантов проведения закупок. Но для того, чтобы заказчику провести тот или иной вид тендера, у заказчика эти сведения должны быть обязательно отражены в его положении о закупках. Далее. На сегодняшний день практически все... Закупки проводятся именно в электронной форме. По 223 федеральному закону мы еще можем встретить закупки на бумаге, но и постепенно они уходят в прошлое, становятся уже неким рудиментом. И когда мы с вами регистрируемся на сайте единой информационной системы, мы с вами попадаем не только в личные кабинеты на электронной площадке, мы с вами в автоматическом режиме попадаем еще в единый реестр участников закупок. Предусмотрена разовая регистрация в ЕИС, но срок действия этой регистрации ограничен, составляет 3 года. И когда мы с вами регистрируемся в единой информационной системе, мы с вами получаем возможность участвовать в закупках на 8 федеральных электронных площадках, которые проводятся по 4 закону. Плюс есть отдельный блок закупок по 23 федеральному закону, который проводится для субъектов малого и среднего предпринимательства. И, собственно, а вы, если, например, не знаете, относитесь вы к, к, к субъектам малого и среднего предпринимательства, вы можете зайти на сайт «Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» и быстро это выяснить, введя БНН вашей компании либо индивидуального предпринимателя. Так вот, а, вообще, если говорить в целом про определенные преимущества, преференции в сфере закупок, они есть. И есть они в первую очередь. Для определенных видов организаций, в том числе, например, по 44 четвертому федеральному закону, есть преимущества для субъектов малого предпринимательства. Вот, например, в рамках контрактной системы заказчики должны закупать у субъектов малого предпринимательства не менее чем 15% процентов от всех своих закупок. 15% вот такой вот блок закупок это минимум, может быть и больше, проводится целенаправленно для СМП, субъекта малого предпринимательства и для организации социально ориентированных и коммерческих сумк. Они всегда идут по 44-му закону в паре с СМП. И, соответственно, в таких закупках участвовать могут только СМП и СОНК. Другие организации уже на эти закупки, на эти тендеры не зайдут. Даже если они там появятся, то заказчик по закону их обязан будет отклонить. И по 44 четвертому закону здесь преимущество есть у субъектов малого предпринимательства, а по 223-му еще и среднее предпринимательство тоже имеет преимущество. Там э, планируют увеличить по 223 федеральному закону квоту тех закупок, которые закупаются э, целенаправленно у СМП, субъектов малого и среднего предпринимательства. Когда мы с вами участвуем в процедурах, мы с вами сталкиваемся с таким понятием, как обеспечительные меры. Обеспечительные меры, они представлены на сегодняшний день в трех основных формах. Это обеспечение заявки, это обеспечение исполнения контракта договора. Почему говорю контракт договор? Потому что 44 закон использует понятие контракт, 223 закон использует понятие договор. И обеспечение гарантийных обязательств при его установлении заказчиком. Так вот, вот эти три основных обеспечительных меры, они будут у нас постоянно фигурировать, постоянно появляться в закупках. Начнем мы с вами с обеспечения заявки. Что это такое? Обеспечение заявки – это своего рода гарант того, что участник, признанный победителем, со своей стороны подпишет контракт. Это всегда определенный процент от начальной максимальной цены закупки, которую установил заказчик. По 44 закону это от 0,5 до 5% от начальной максимальной цены контракта. И на сегодняшний день... Обеспечение заявки вносятся либо в виде денежных средств, либо в виде банковской гарантии по выбору участника. То есть, если закупка большая, то вполне вероятно, что выгоднее будет получить банковскую гарантию. Если закупка по цене небольшая, то, возможно, проще будет перечислить денежные средства. Куда перечисляются денежные средства? Денежные средства перечисляются на так называемый специальный счет. То есть это еще одно действие со стороны участника закупок. Открытие специального счета для того, чтобы участвовать в процедурах. И здесь мы с вами понимаем, что есть закупки, по которым установлено обеспечение заявки. Есть процедуры, по которым не установлено обеспечение заявки. Это напрямую зависит от начальной максимальной цены контракта. Но по возможности все-таки я рекомендую... Даже если вы собираетесь в небольших процедурах участвовать, все же открыть специальный счет и, соответственно, держать его на готове. И когда мы с вами решаем... Поучаствовать в закупке, помимо того, что необходимо подготовить саму заявку, необходимо ознакомиться с вопросом по предоставлению обеспечения заявки. Если сумма определенно установлена, если выбор участника это денежные средства, то заранее, до окончания срока подачи заявок на участие, нужно удостовериться, что необходимая сумма поступила на специальный счет. Так. Сейчас читаю вопрос, очень интересный вопрос. Вы делали информацию, что с 1 октября 2020 года вот заказчик в рамках 44 го закона будет закупать по, прям, по прямым договорам до 3 миллионов рублей. Они обязаны это делать через площадки маркетплейса имеется в виду березку, создадут новые. Здесь ситуация следующая. Это определенное нововведение, которое планировалось к внедрению, начиная с 1 июля, в начале 2020 года, потом перенесли новшество на 1 октября, теперь уже, теперь уже это следующий год, 1 апреля. И здесь нет, будут... По поводу маркетплейсов, это будут те же самые электронные магазины, которые функционируют при федеральных электронных площадках. Про Wildberries точно речь не идет. Будет актуальна и «Березка», и портал поставщиков, например. И в том числе актуальны будут электронные магазины при федеральных электронных площадках. И в этом случае меняется сама суть подачи предложения для заключения сделки по прямому договору. Но об этом мы будем с вами чуть позже говорить, потому что пока, к сожалению, может к счастью эту норму перенесли. Так. Спецсчет в случае обеспечения заявок обязателен, вроде можно его на личный кабинет площадки переводить. Нет, здесь вот нужно совершенно точно понимать, что на сегодняшний день по 44 закону спецсчет обязателен. Деньги мы переводим не на площадку, не на счет площадки, который у нас в личном кабинете. Мы переводим эти денежные средства исключительно на специальный счет. Речь идет про обеспечение заявки. Так, ну вот последний комментарий, я думаю, что уже ответила на него. Соответственно, по обеспечению заявки по случаю с 223 федеральным законом здесь пока нет никаких не планируется изменений. Речь идет пока только про 44 федеральный закон а, а, про обеспечение про обеспечение заявки, если это закупка по 223 федеральному закону. Вы смотрите. Для кого эта закупка проводится? Если это закупка для МСП, субъектов малого и среднего предпринимательства, алгоритм действий точно такой же, как по 44 закону, вы пополняете специальный счет, с него осуществляется блокировка. Если это закупка для участия всех поставщиков, то вы смотрите на регламент электронной площадки. Возможно, потребуется пополнение самого, самого счета, который есть на площадке. И э, здесь важно учитывать, что есть помимо... Обеспечение заявки, так называемое требование тарифа электронной площадки. Вот тариф электронной площадки, он может быть в соответствии с регламентом площадки, в том числе и по 44 закону, списан не со специального счета, хотя многие площадки идут, э, исходят из того, что эти деньги списываются со специального счета, но в том числе могут быть средства списаны и с вашего виртуального счета, который есть на площадке. По поводу возврата денежных средств. Какие сроки он происходит? Денежные средства возвращаются, во-первых, если вы выиграли процедуру, то после заключения контракта. То есть это гарантия того, что участник, признанный победителем, со своей стороны контракт подпишет. Второй вариант. Процедура не выиграна. Нужно дождаться подведения итогов. После подведения итогов деньги разблокируются и вернутся на специальный счет. Можно их использовать под другие процедуры, либо вывести на свои реквизиты. И здесь очень важно при работе со специальным счетом, при перечислении денежных средств, не допускать отклонения по так называемым вторым частям заявок есть определенные процедуры это аукционы это конкурсы по которым заявка состоит из вторых частей заявок и вот во вторую часть из первой второй части заявки и вот во вторую часть заявки как раз ходят те документы которые в том числе мы с вами заполняем при регистрации единой информационной системе. И эти документы важно поддерживать в актуальном состоянии, потому что в противном случае за троекратное отклонение на одной электронной площадке в течение одного календарного квартала нас могут, к сожалению, лишить нашего третьего обеспечения. По закону предусмотрена потеря третьего обеспечения, если произошло троекратное отклонение на одной электронной площадке в течение одного квартала. Это потеря... Потеря третьего обеспечения заявки. Так, сертификаты на товар прикреплять во вторую или первую часть заявки. Вот эти требования, они все прописаны в документации о закупке. Как правило, требования по сертификату на товар устанавливаются во второй части заявки. И в первой части заявки мы со своей стороны обязательно декларируем страну происхождения товара. Комиссия за перечисление по спецсчету берется ли банком? Здесь зависит уже непосредственно от договора, который мы заключаем с банком. Есть те банки, которые за любые операции минимальную комиссию взимают. Так, идем дальше. Следующий наш слайд. Собственно, обеспечение заявки вот так вот оно выглядит на площадке. Здесь мы либо указываем специальный счет, когда мы открываем специальный счет, уже в форме подачи заявки на участие, он будет автоматически указан. Его достаточно выбрать из выпадающего списка. Вы можете открыть на ваше усмотрение несколько специальных счетов. Либо банковская гарантия. Реестровый номер банковской гарантии, он тоже будет здесь указан в случае, если под конкретную закупку вы уже выпустили банковскую гарантию. Та же самая информация, но с учетом интерфейса другой электронной площадки. Сведения все те же самые. Обеспечение заявки – это по нашему выбору, еще раз повторю, денежные средства, либо банковская гарантия. Заказчик не может на по 44-му закону обязать в каком, виде предоставлять, в каком определенном виде предоставлять обеспечение заявки. А когда мы проходим регистрацию в единой информационной системе, мы в автоматическом режиме попадаем в реестр аккредитованных участников электронных процедур. Мы попадаем не только в ЕРУС, в единый реестр участников закупок, но и попадаем в реестр аккредитованных участников процедур на электронных площадках. Есть определенные виды деятельности согласно 99-го постановления правительства Российской Федерации. В соответствии с этими требованиями, в соответствии с указанными точнее видами деятельности, документы разрешительные от компании, их нужно обязательно добавлять до участия в закупке на электронную площадку. Это обязательное требование. Эти документы они добавляются к профилю компании на электронной площадке. В основном это строительные работы. Ну, в любом случае, я рекомендую ознакомиться с данным постановлением и посмотреть, ваша эта тема или нет, требуется ли вам в личный кабинет дополнительно добавить документы. Сложность заключается в том, что эти документы они добавляются на каждую электронную площадку отдельно. Мы не можем знать, на какой именно электронной площадке будет размещена та или иная закупка, поэтому здесь придется потрудиться и на 8 федеральных электронных площадок добавить все необходимые документы. Ну и, собственно, далее уже сам происходит процесс участия. Это подача заявки, это уже дальнейшее участие в торгах, в в зависимости от вида процедуры, если установлены эти торговые процедуры. И, собственно, далее уже заключение контракта с победителем закупки. И вот здесь как раз уже на первое место для поставщика выходит и обеспечение исполнения контракта, и обеспечение гарантийных обязательств. Об этом мы с вами будем говорить в наших следующих лекциях более подробно. Так, на сегодня, уважаемые участники закупок, у нас лекция наша подходит к завершению. Сейчас вы видите канал в Telegram. вы можете присоединиться также к нашему каналу в Telegram и уже после марафона задавать любые вопросы, обсуждать любые темы в нашем Telegram канале Завтра у нас состоится наша следующая лекция, она будет проведена по регионам, вы получите ссылку каждый в свой чат, и уже будет практическое занятие, в рамках которого вы посмотрите, как можно искать, находиться, скрытые процедуры закупок при помощи поисковика закупок. На сегодня... Да, запись будет. Большое вам спасибо. На сегодня у меня все. Всего доброго. До свидания.